ребятюнечки всем привет сегодня у нас по-моему 29 мая 20 года сегодня на раскопочках небольших смотрите сколько мошек мошек вообще кишмя кишмя кишит смотрите стоит только вот такую ямочку выкопать и начинаются мошки смотрите что я нашел я короче нашел но это гильзы вот три штуки пока что и вот магазинчик но ну, я думаю, что он на 4 или на 5 патронов должен быть. По крайней мере. Вот, но ну, по крайней мере тут 3. Точно есть гильзули. Вот. Кстати, недалеко от дороги. Мы это все соберем и заберем домой на память. Вот, друзьяшки. Глубина вообще не глубокая это была. Так. Вот такие дела, друзья, здесь может еще что-нибудь есть, сейчас копанем, возможно найдем, ну-ка паузу. Ну, короче так они и лежат, а вот здесь короче сигналчик еще есть, смотрите, 22 сигнала. она еще одна гильзуля. Друзья, сразу вот отсюда выпала. Вот она четвертая, да? Получается четвертая гильзулька. Ну вот я одну уже почистил как бы. Получается вот что тут написано. 7,62 7,62 c 17 f и не знаю, что это за патроны были, каких годов, но это интересно, друзья. Сейчас вот от этой первой ямки, вот вот этой, вот здесь вот еще один сигнал. Такой же самый долгий. скорее всего, скорее всего, еще гильза. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Вот она, друзья, но она покоцанная. Видите, у нее сломана Жопка. Вот. Ну так вот. Пять штук. По идее их и должно быть в магазине. В обойме 5 штук должно быть. Вот видите. Вот. Но ну, сейчас проверим еще. Может быть будет что-нибудь. Может, может не будет. Так. Первая, вторая, третья ямка. И вот здесь вот сигнальчик. Тоже шпарит. 26 показывает вот надо рыть но ну, скорее всего кусок от обоима скорее всего а может быть и обоим сейчас посмотрим вот она еще одна друзья гильзочка смотрите такая же шестая уже вот там которая была вот так, вот. так ну сейчас сигналим еще тут вот такие вот лежни ползу я уже 14 штук нашел это 15 на рыбалку Здесь вот сигнал тоже есть. 24 покажу. Вот в этом месте. Сейчас влякнем. Вот еще, друзья, одна гильзуля нашлась. Такая же сама. У нас их теперь сколько? Вот сколько. Получается 7. 7 штук. Сейчас смотрим дальше. Что, друзья вот здесь вот сигнал тоже гельзуля будем смотреть вот она восьмая, друзья нашлась гельзулечка гиль... ага. прикольно Оп. сторонку как я отошел вот, вот ямочку космос, что, вы видите, что вы видите друзья а что вы видите? Как раз вот эти две грызочки видите. Видите? Одна отломанная, одна такая. Вот. Так, ладненько. Будем дальше смотреть. Короче, вот еще одну, друзья, нашел. Грызулю. Вон, уже видали, сколько нашел? Две, четыре шесть, восемь, 10, одиннадцать штук. Вот так вот. Вот здесь вот сигнал восьмерочку давал черным. Вот нашел обоймочку. Магазинчик, видите, вот такой вот нашелся. Ну, развалиться может. Но если его аккуратненько... Сейчас землю не буду с него вытряхать, а дома. Ну, промою его. Чуть-чуть почищу щеточкой, попробую как-нибудь. с ему придам. И, возможно... Забабахаем патрончики. Кому, друзья, надо будет гильзочки, продам недорого. Кому интересно. Ну вот, ребятки, в итоге у нас получается 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Из них... Вот, получается у нас 9 хороших гильз. Кому интересно, пишите. Погнутый магазин, но он выпрямится. Вот это тоже, думаю, обработается. Все, друзья, пошел дальше. Ну и вот еще нашел такую проволочку С вот таким кусочком. Все. Ставим лайкос. Смотрите, ребятули, вот еще одну нашел гильзулю. Калибр. Сейчас покажу, вот так зафиксирую. 28 калибр. 28 на 74. Вот. Заряжена она или нет? Неизвестно. Сейчас поколупаю. Нет, разряженная, друзья. Сигналила вот сколько. 30, 34 вылазила. Сейчас попробую еще что-нибудь взякнуть. Не, больше ничего нет.